Здесь перед нами собралась группа независимых депутатов Муниципальный совет округа Константиновский. Ребята очень энергичны, толковые вещи предлагают. Те вещи, которых почему-то на данный момент не доходят власти у усуществующей. Проекты, которые они предложили, довольно-таки очень интересные, продуманные и касаются почти каждого жителя. Мое мнение, что вот эти ребята достойны стать депутатами. Меня зовут Кирилл Сосоев, мне 27 лет, и я независимый кандидат в муниципальные депутаты. Меня зовут Андрей Коврижных, мне 37 лет, родился в Ленинграде, всю жизнь живу на проспекте народного ополчения. Меня зовут Васильев Денис, мне 39 лет, я уже 15 лет живу в этом районе. Меня зовут Кузнецова Татьяна Владимировна, я имею высшее образование. Я проживаю на улице Летчика Пилютова, дом 44, корпус 1. Меня зовут Георгий Иванов, мне 28 лет. Я иду в муниципальные депутаты, потому что в нашем районе не хватает обустроенных мест для отдыха. Как местный житель я в курсе всех проблем нашего округа. Это и проблемы в сфере благоустройства и проблемы в сфере экологии, и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нынешних депутатов совершенно не интересует благоустройство, и это неудивительно. Большинство из них даже не живет в этом районе. Поэтому приходится брать как-то инициативу своей в руки, и, собственно, именно поэтому мы идем в депутаты, вот я иду в депутаты, именно потому что таким образом только получается мы можем решить эту проблему. Именно поэтому важно голосовать за местных жителей, которые хотят изменить свой район к лучшему. Я давно живу в этом районе, с 1985 года. И когда я сюда приехала, эта речка Ивановка, она такая была запущенная совершенно, ну, такая видимость прямо свалки. И сейчас, вот ознакомившись с этим проектом, я увидела, что, ой, боже мой, как можно сделать... Очень хорошо благоустроить этот район. У меня просто мечта дожить до того времени, пока он будет воплощен в жизнь этот проект. Один из пунктов нашей программы – это создание благоустроенной набережной реки Ивановки. На ней мы планируем сделать детские площадки, зону отдыха, а также мощенную набережную с доступом к воде. Мы всей командой независимых кандидатов-депутаты подготовили программу из 10 пунктов ⁇ благоустройство, контроль сферы ЖКХ, безопасность, экология, отдельный пункт против мусорожигательного завода, транспорт, открытый муниципалитет и центр добрососедства. Политическое представительство. Как отец двоих детей, я очень хочу, чтобы и мои дети, и ваши жили в хорошем районе, благоустроенном, зеленом, безопасном. Чтобы народ уверенно смотрел в завтрашний день. И чтобы на улицах и во дворах нашего округа было хорошо, приятно и уютно жить. Муниципальный депутат и муниципальный совет – самое близкое к каждому жителю власти. Полномочий муниципального депутата или совета достаточно, чтобы помочь в большинстве ситуаций каждому конкретному человеку. Представлять интересы избирателей должны такие же простые люди, как они, не оторванные от жизни. Поэтому я принял решение идти в муниципальные депутаты. Вместе со мной идет команда единомышленников. И все вместе мы хотим поменять жизнь нашего округа к лучшему. Я иду в депутаты, чтобы всем жителям нашего района было комфортнее и удобнее жить. 8 сентября приходите на выборы и голосуйте за нашу команду кандидатов в независимые депутаты. Мы считаем, что муниципальная власть должна быть открытой и прозрачной. Поэтому 8 сентября вы знаете, что делать.